С вами Антон Чалей, и я расскажу вам, как вызывать матерного гномика. По очень многочисленным комментариям к прошлому видео, Дама Пик, я решил всерьез заняться этим вопросом. По внешнему виду, это мифическое существо очень похоже на обыкновенного гнома. В одних легендах указывается, что его рост не больше метра, а в других он достигает полутора метров. Мадному гномику приписывается способность исполнения любых желаний. И большинство верит, что если им удастся вызвать матерного гномика, то их мечты сбудутся. И я собрал самые нелепые способы его вызова В этом способе используется зубная паста и маленькая темная комната Это может быть как кладовая, так и ванная или туалет с выключенным цветом. Следует намазать руку зубной пастой и произнести «Дух гномий, злобный да обделенный, приходи меня обматери» После этого нужно вытянуть руку вперед. Буквально через несколько секунд вы услышите грязные ругательства и почувствуете, как по вашей руке кто-то ходит. Не стоит допускать того, чтобы гномик пошел выше по вашей руке. Он может попытаться вас задушить. Конечно, у него это не выйдет, но испачкать вас пастой и напугать он вполне может. Когда вы выйдете из кладовки и включите свет, он исчезнет, а на руке вы увидите маленькие следы. Чтобы вызвать мадного гномика, этим способом понадобится длинная нитка, длина которой чуть больше расстояния между ножек кровати или стола. На нитке нужно завязать по всей длине много узелков, а потом перетянуть ее между ножками на расстоянии от пола примерно 2-3 сантиметра, потом потушить свет и начать вызывать мадного гномика. Также произнести мадный гномик, приди три раза, через некоторое время гномик придет и начнет спотыкаться об узелке и матери при этом а, ну тут про желание просто не написано но ну, я не знаю можно наверное и желание попраздить у него в этот момент когда он матерится и падает об узелке Матерный гномик очень некультурное существо, а значит, как все некультурные лица, любит в больших количествах употреблять алкогольные напитки. Это самый сильный способ его призыва. Ваша задача – положить пиво в пакет и предварительно снять у бутылки крышку. Сильно подумать о матерном гномике и в уме в течение трех секунд – очень и очень сильно матерится. Пиво исчезает, и гном должен в течение часа явиться к вам ценого измерения. Что со мной с происходит? Охренеть, опять Антон вызывает совсем. Когда же это закончится? О, пиво. Все, точно никуда не полечу.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 какой-нибудь комментарий тут внизу. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!